Причины, почему самолет остался в Гастомеле, потому что не было решения о перегоне самолета э, в любое место, в любое место, пусть это будет Польша, самый ближайший аэропорт, где мы были Жешев, Лейпциг. Почему Лейпциг? Да потому что еще 26 января было обращение к нашему большому руководителю государственного предприятия Антонов. От э, представителей НАТО, НАМСА, которые работают через а, э, Antonio Logistics Салис компанию, о том, что э, предлагают нам в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейцах со всеми персоналом, экипажем, запчастями. Все, ответа на этот вопрос не последовало. Ну и далее, соответственно, Перед войной не было, решения, не было принято решение о перегоне и самого огромного самолета Мрии, и наших маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, Ан-74. Я считаю, что, к примеру, не было принято решение о перегоне, потому что отсутствовал топ-менеджмент нашей компании, который бодренько за две недели до войны весь уехал в Лейпциг и оккупировал до войны еще офис Антонов Лоджистик Салис. Думайте, решайте. Тут есть где найти причины связи с Российской Федерацией,